Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Представляю вам программу «Зарядка для похудения 40+.» Видеокурс состоит из семи уроков, которые вы сможете найти на моем сайте, ссылка под этим видео. А сейчас занимаемся. Ставим стопы параллельно, тянемся вверх вдох, вниз выдох, выполним еще один раз и дальше мы начинаем движение на месте, марш на месте, продолжаем работу руками. Руки вверх, вдох, вниз, выдох. Круг плечами. Еще раз так же. Руки вверх, вдох, вниз, выдох. И маршируем. Включаем работу руки. Стараемся, чтобы они у нас не висели, как плети. Раскрываем грудную клетку, закрываемся. Раскрыли. Разводим руки в стороны, собираем. Еще один раз также. Круг плечами. Руки вверх, вдох, вниз, выдох два раза и снова идем активно работаем руками разворачиваем стопы на 45 градусов и небольшая пружина выполняем прием останемся в нижней точке начинаем поднимать вверх пятки всего 8 Семь, шесть, пять, четыре, три и снова попружением. Теперь пятки вверху держим баланс. Опускаем пятки вниз и снова пружиним, колени уходят в сторону носков. Остаёмся внизу, поднимаем пятки, держим, собираем обе стопы, встряхиваем колени и начинаем выполнять V-step. Шаг врозь вместе с правой ноги, врозь-врозь вместе-вместе, врозь-врозь вместе-вместе. Еще два раза, еще один, и все с другой ноги. Я уверена, у вас все хорошо получается. Врось, врось, вместе, вместе, врось, врось, вместе, вместе. Последний раз также и выполняем присед плюс мах. Таз отводим назад, на подъеме уводим ногу в сторону, добавляем движение рук. Выполним всего 8 раз. Включаем работу мышцы ягодиц, мышцы бедер. Я уверена, у вас все хорошо получается. Последний раз также, присед, выводим колено вперед. Выполним всего восемь раз. Последний раз также и потянем поясницу, руки останутся на коленях, круглая прямая спина, поднимаемся вверх, вдох, выдох, теперь делаем шаг шире, переход вправо-влево, небольшая растяжка, корпус слегка наклоняем вперед, стопы параллельно. Уходим вправо, остаемся, корпус наклоняем вперед, тянемся к прямой ноге, разворачиваемся к прямой ноге. Возвращаемся в центр, переходим в другую сторону и тянемся к прямой ноге, спина прямая. Еще раз меняем сторону, по полу переходим, выпрямляя обе ноги, растягивая бедра сзади. Теперь собираем обе стопы, поднимаемся вверх, делаем круг плечами. И на сегодня это все. Полную версию урока можно найти на моем сайте fitnessnadejda.ru Если видео было вам полезно, поделитесь им с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе последних новостей. До встречи, друзья!